Добрый день, господа! 23 января 2023 года президент анонсировал так называемый запрет или ограничение на выезд чиновников центральных органов исполнительной власти, местных органов исполнительной власти и ряда других. Там, согласно перечня, который рекомендовал решением... Совет национальной безопасности и обороны Украины. Вот э, достаточно обширный перечень. И э, в этом пункте первом было указано, что э, возможность выезда за границу Украины должна быть исключительно в служебные командировки. Все. Президент озвучил это 23-го. За кордон ездить на отдых или с какой-то другой метою посадовцам больше не вдастся. В пятый день срок кабинет должен разработать такой порядок перетину кордону посадовыми особами, чтобы підстави могло быть лишь реальне служебное отряджение. И Кабинет Министров там был срок в течение пяти дней, он справился на один день, то есть раньше, да, досрочно справился. Разберемся, что не так с этим запретом? Действительно ли это запрет? Такой же он запрет, как вот для меня, для людей, которые не входят в этот список, да, но ну, он достаточно обширный, вот, вы можете в него, конечно, не попадать. А может быть и попадаете, да. В любом случае подписывайтесь на мой YouTube-канал, я сейчас подробно разберу. Почему? Потому что я уже посмотрел сам, да, реакцию на то, как это осветили блогеры. Может быть, кто-то еще не успел и возьмет, как бы, мое мнение, это мое личное мнение, что не так, да. Вот давайте по порядку. Ну, первое, да, это внесли изменения. Я, честно говоря, думал, что ну, вносить эти изменения будут не так, как... В этом случае немножко иначе, но тем не менее, что нужно теперь делать? Теперь нужно министерством, центральным и местным органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, руководителям, субъектам хозяйствования подать в трехдневный срок, то есть, когда опубликую, да, допустим, с понедельника до среды, надо подать списки в администрацию, Государственной пограничной службы, лиц, которые предусмотрены пунктом 2.14. Да, ну там обширный список, мы не будем его весь зачитывать. Он дублируется с... Я, конечно, не сверял, может быть и не дублируется, может что-то тоже добавили. Но, тем не менее, должен, быть, со, должен соответствовать вот этому первому пункту. Вот. Ну, это, для меня это не суть. Пункт 2.14. Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета министра Украины от 27 января 1995 года а номеру 57. Этот список должен быть с указанием имени, фамилии, отчества, если есть, да, лица, дата его рождения, занимаемой должности. И в случае кадровых изменений, ну то есть добавление лиц в штат, либо наоборот увольнение, подавать обновленную информацию не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения. То есть, э, какая-то база, как она формируется, что обычный Excel список э, с таким вот таблицами, да, с такими э, столбцами. Непонятно, но они разберутся, это их дело, как бы э, найдут способ. Еще Какие, какие еще изменения? да? Вот я себе красным отметил. Вот они изменения вносят. Смотрите, я знал, что будет изменение в пункт 2.6. Говорил об этом в предыдущем видео. Но не думал, что они еще допишут дополнительно. К пункту 2.14 по сути претензий нет. да? Все как есть. Список лиц. И право пересечения государственной границу на основании соответствующих решений о служебных командировках. Все. Закрыт выезд, грубо говоря, для всех чиновников, даже независимо от пола. Вот. То есть, понимаете, женщина там, прокурор, судья, ну, в общем, тут все перечислены. Да, без именно определения пола. Смотрите. Следующий абзац второй, да, этого пункта 214 уже выходит за границы решения э, нашего совета национальной безопасности и обороны Украины. Уже идет о каких-то исключительных случаях. Вот, да, хорошо, понятное дело, могут быть исключительные случаи. Но эти исключительные случаи могут быть не только у чиновников, да, женщин, мужчин но и у обычных людей, которые чиновниками не являются. Вот, ряду каких-то своих там причин, да? Вот, в одиноких случаях пропуск через государственную границу женщины и, то есть они либо вдвоем могут, или мужчины, который является одиноким отцом. Вот, с числа указанных в этом пункте лиц, то есть выше, да, которые имеют ребенка, или детей в возрасте до 18 лет включительно. Но вот это вот включительно, это написано для, не знаю, понятно. Если до, то это и так включительно. Если по, то не включительно. Но это такое правило. Видимо, в Кабмине, кто писал текст, это не знает. И, кстати, если вы посмотрите, в других местах тоже не пишут включительно. Вот. В других местах там есть дети с инвалидностью, до 18 лет, и там нет вот этого включено, ну, такое дело во время их э, визита за э, границы Украины с целью то есть э, таких детей то есть посещать можно таких детей, то есть если дети уже выехали когда-то, да теперь они могут к ним выезжать хотя в принципе и могли а вы не можете вот для сопровождения таких детей для выезда за границу Украины. Вот. Представьте себе. То есть, не на, тут нет, видите, э, с инвалидностью, тяжело больных детей. Просто для выезда с целью сопровождения таких детей. То есть, если есть э, ребенок 18, до 18 лет, да, то можешь вместе с ним своб свободно ехать. Внимание, вопрос А вот тут написано До 18 лет включительно А у нас же правила Которым запрещено выезжать С 18 лет Ну, Как эти правила действуют На вот этих детей То есть получается и дети Которым 18 лет могут выезжать А дети, которые не чиновников Если им 18 лет Могут выезжать Вопрос, да? Ну, я думаю, что не могут. Вот вам, видите, только в одном пункте сколько отличий. Вот, Да, поехали дальше. Ну, допустим, ладно, вот, вот этот пункт 2.15, пускай э, хорошо. Тут э, прописана, по сути, необходимость относительно заданий в сфере безопасности и обороны. Пускай. Как она будет обозначаться, как она будет определяться, как с этой, этой информацией будут делиться с лицами погранслужбы непонятно, то есть это может быть какой-то доступ к тайне государственной ну вообще бред полнейший я, не, я его просто не буду комментировать, потому что он непонятный для меня даже вот. пункт 2.16, смотрите в случае введения Украины Украине военного положения пропуск через государственную границу определенных пунктов 2.14 ну вот это большой перечень да, этих правил ну для Просто для лечения. То есть, по сути, да, вот написано, смотрите, осуществляется при наличии документов, которые дают право на выезд из Украины, и въезд в Украину. И письма Министерства охраны здоровья, который согласован с иностранной стороной, перечень лиц, короче, перечень этих лиц, перечень объектов охраны здоровья иностранных государств могут принять на лечение за границей выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного члена семьи первой степени родства то есть например если жене ну не знаю давайте прокурора да жене прокурора нужна какая-то операция она берет согласовывает это эту необходимость через Министерство охраны здоровья, да, и выезжает с мужем, со своим, вот, понимаете, например, или с сыном, который там военно обязанный, и едут, вопрос, вернется этот сын, вернется этот муж, остается открыт, никакой ответственности за то, что он там не вернется, нет, понимаете, вот в чем суть, не установлены сроки там, Выехал, да и выехал. А вы можете выехать на лечение? Вот интересно. Хорошо, ну тут, конечно, еще такой есть момент, вопрос согласования, да, то есть, если нужно, ну срочное медицинское вмешательство. Я вообще не знаю, кто пишет вот это вот эти тексты. Если необходимо человеку срочное медицинское хирургическое вмешательство, за какой срок можно вот это все согласовать? Вот, если он, ну не знаю, э, ну ладно, не там, не топ-чиновник, вот, где-то работает в каком-то органе местного самоуправления, да, какой-то, э, не знаю, начальник управления, да, где-то там в каком-то в Жмеринке, в маленьком городе, небольшом. Сколько времени ему нужно будет вот это все согласовать, понимаете? Непонятно. Но, тем не менее, им можно. Один из случаев, когда могут выехать, это когда за границей умирает один из членов семьи первой степени родства или другой степени родства, да? То есть, кто-то там умер и поехал за границу и все, ушел в забвение. У вас такого права нет. Многие уже своих детей не видели год, вот, да? А кто-то и больше, то есть, бежит такие семьи, которые там жили сюда, мужчина приехал погостить на эти новогодние праздники, немного задержался и все, таких много, так вот, господа, полное несоответствие. Я не говорю про Конституцию, я молчу об этом, я не говорю об этом сейчас. Я говорю о том, что даже вот это не соответствует цели, которые они изначально задекларировали. Что они задекларировали у нас? Что э, нужно выезжать исключительно служебные командировки, а нагородили кучу всего. Вот так, вот так Кабмин выписывает, э, ну получается исполнительная власть, исполняет, вот вот так Кабмин исполняет. Подписывайтесь на мой канал, ну я не знаю, мне кажется, такое расслоение, такое, такая дискриминация между людьми, но ну, мне кажется, по моему мнению, по моему глубокому убеждению, недопустимо. В правовом государстве вот поэтому я подготовил текст петиции к президенту вот ее опубликуют ну я ее вам продемонстрирую если опубликуют и озвучу текст и так далее поэтому подписывайтесь чтобы не пропустить как говорится ставьте колокольчик пишите комментарии что вообще думаете по этому поводу ну вот такие вот дела